Итак, всех приветствую! На связи студия «Эксперт» и Ольга Ашкина. Рада видеть каждого, кто присоединится сегодня в наш эфир, в наше пространство, и будет рад воспользоваться моими советами. Тема сегодняшнего эфира или короткого такого вебинара традиционного, который я провожу в среду, это «Как начинающему эксперту найти клиентов?» кто готов уделить время себе, инвестировать это время для самой себя, узнать, узнать практические инструменты, узнать видение маркетологов, профессионального продюсера, почему я себя считаю. По поводу привлечения клиентов, добро пожаловать на сегодняшний эфир. И давайте мы, наверное, для начала определимся, потому что... Во-первых, кто такой начинающий эксперт и относите ли вы себя саму к такому начинающему эксперту? Почему об этом я сейчас говорю? Потому что есть начинающие эксперты в консультировании, а есть начинающие эксперты, которые начинающие в социальных сетях. То есть это принципиально разные позиции. Вы в офлайне, в обычной своей жизни, вне интернет-пространства можете быть уже с огромным количеством опыта, сотнями часов консультаций, терапевтических сессий, огромным количеством отзывов и результатов, но при этом вы являетесь новичком в социальных сетях, новичком в интернет-пространстве. И в этом случае, что тогда для вас будет начинающим? Я вижу, что присоединились первые участники, очень рада вам. Напишите, относите ли вы себя к начинающему консультанту, как специалисту-консультанту, или вы все-таки начинающий в интернете. Потому что сегодня я постараюсь и для тех, и для других дать практические советы, практические рекомендации о том, как искать клиентов на свои услуги. Мой вебинар будет полезен специалистам, помогающих профессий, психологам, терапевтам, коучам, нумерологам, астрологам, целителям, репетиторам, тем, кто хочет начинать свою частную онлайн-практику. И буду расставлять акценты именно на том, чего вы хотите. Чего вы хотите. Почему это важно? Ну, во-первых, потому что, потому что мы всегда идем от своих целей. Да? Многие коучи понимают, что вопрос, чего вы хотите, это самый важный. И когда я провожу свои диагностические экспресс-консультации, я в том числе задаю вопрос, вы чего хотите. И тут часто возникает такая ситуация, что клиенты говорят, мы пришли в социальные сети за клиентами хорошо, отлично, вы по адресу пришли, давайте развивать мысль дальше. Скажите, пожалуйста, а в какой тематике вы консультируете, в, какой, в каком направлении вы являетесь специалистом, экспертом, коучем? То есть, когда мне говорят, я коуч, я говорю, понятно, а вот коуч в каком направлении? И когда вы отвечаете мне на вопрос, что... Я, в принципе, могу консультировать хоть кого, потому что у меня есть универсальные инструменты, техники, методики. Я говорю, отлично, хорошо. Тогда в чем проблема? Проблема, что нет сейчас клиентов. Или их мало, или их вообще нет, или эти клиенты, они ну, периодически появляются, абсолютно бесплатные, не приносят ни рубля в карман, не позволяют даже монетизировать свое обучение, которое уже не первое пройдено за плечами. И возникает у меня тогда очередной вопрос. Если вы можете консультировать хоть кого, если у вас такие универсальные инструменты, то почему у вас нет клиентов? Ведь клиенты – это прежде всего люди. Ну, Клиентами помогающих специалистов являются люди живые, Абсолютно, вот, которые присутствуют в нашем окружении, в нашем пространстве жизни. У многих, конечно, возникает стоп. Извините, если я действительно такой универсальный, вокруг меня уходят люди, человеки. Почему тогда они не являются моими клиентами? Ну, казалось бы, вот живой человек, у меня есть универсальный инструмент. Предложи ему, он будет твоим клиентом. И когда мы доходим с экспертом до точки все-таки что именно эти клиенты они не являются его целевыми именно поэтому все к нему в очереди не встают стоит вопрос о специализации этого эксперта и первый практический совет который я хочу сегодня дать вам как интернет- продюсер как маркетолог это стать прежде всего для себя лучшим экспертом вот представьте что вы клиент, сам, сам по себе клиент, и э, какой вы эксперт, если вы сам для себя лучший клиент. Вот, вот представьте, э, в чем ваша изюминка, в чем ваше преимущество для самой себя, почему вы когда-то для себя стали лучшим экспертом, и почему вы до сих пор являетесь лучшим клиентом для себя. А вот когда у эксперта, у нашего вкладывается пазл, все-таки кто я, для кого я, приходит понимание, почему все те люди, которые живут рядом со мной, которые меня окружают, которых я встречаю, ну мы много же где социализируемся, мы можем общаться с мамочками из школьных чатов и встречаться на родительском собрании мы встречаемся с коллегами, когда работаем по найму, мы встречаемся со своими соседями, с родственниками, с дальними, близкими, подругами, приятелями и так далее. То есть вокруг нас всегда люди. Ну мало кто из сегодня присутствующих вот на эфире живет в лесу там у Агафьи Лыковой и действительно не имеет в своем окружении социально-активного социально какого-то населения. Поэтому почему же тогда офлайн клиенты не становятся для вас клиентами, почему они не заполняют график ваших консультаций, почему они не приносят вам ту, тот самый доход, на который вы рассчитываете, почему эти люди не реагирует на вашу услугу? Ну, во-первых, есть несколько причин тому абсолютно объективных. Первая причина – то, что вы в офлайне не транслируете, кто вы, для кого вы и чем вы полезны. Вот есть такой, знаете, синдром у экспертов, что я знаю, что я полезен, я знаю свою экспертность, я получил уже глубокие свои какие-то внутренние трансформации и ощутимые, видимые результаты но при этом что-то меня останавливает заявлять об этом именно близкому кругу людей. Да? И многие из вас приходят в онлайн-пространство с мыслью, что ну вот тут-то точно попрет, вот из интернета-то точно ко мне клиенты придут, вот я в интернете буду рассказывать о том, какая я, о том, какие у меня есть преимущества, какая у меня экспертность, чем я могу быть полезна. И вот как раз из интернета ко мне и придут вот те клиенты. И могу сказать, кто, кстати, себя на этой мысли ловит, что в интернете как-то ну клиентов проще привлечь. Ну, во-первых, потому что им не нужно вот так напрямую говорить, что «Привет, я…» эксперт по, например, продвижению психологов и коучей, я помогаю специалистам организовать свою частную онлайн-практику и так далее. У кого есть ощущение, что из интернета клиентов привлечь проще? У кого есть такое ощущение? Почему, коллеги, я сейчас об этом говорю? Ну, потому что, во-первых, многие из нас хитрят, хитрят прежде всего для самих себя. Почему? Почему? Есть, кстати говоря, такие даже негативные проявления вот этой ситуации, когда мы считаем, что из онлайна проще. Я, бывает, славливаю такую нотку у экспертов, когда они фактически интернет клиентов немного обезличивают. Ну, когда начинают уже да, выяснять, а как, как вот вы представляете, какой он этот клиент, и… Эксперты, начинающие, они часто транслируют, но ну, фактически что это население, что это жители социальных сетей, фактически это толпа, фактически это какое-то, знаете, аморфное какое-то вот такое, такое вот общее представление о том, что в социальных сетях живут люди, и они, узнав о том, чем я полезна, обязательно прям вот попрут ко мне на консультации. Вот прям обязательно ко мне поход на консультацию. Стоит только мне рассказать о том, какая я супер-пупер замечательная, экспертная. То есть мы немножко, может быть, даже пренебрежительно относимся к тому, что в социальных сетях живут абсолютно такие же люди, которые окружают нас в офлайне. И очень важный момент. Я сегодня прям говорю для вас без иллюзий, снимаю многие такие вещи, да, не говоря о том, что это очень просто привлекать клиентов из социальных сетей, что здесь вообще прямо клондайк золотой, вы что там сидите, тусуетесь в этом офлайне. Я вам сегодня буду открывать глаза на многие вещи. Сейчас время такое. Если вы хотите заниматься частной практикой, особенно онлайн частной практикой, вы должны четко понимать, что у вас в офлайне то есть в обычной жизни. Вот представьте, что нет интернета, его не было там буквально 20 лет назад еще в массовом там каком-то формате. У вас эти клиенты, они все равно должны быть в вашем пространстве, в вашем окружении. Если у вас этих клиентов по каким-то причинам вообще нет, существует несколько очевидных фактов. Первое: вы реально не являетесь тем, за кого себя принимаете. То есть если вы считаете, что вы такой человек, который может помогать там, семейным парам там, или женщинам преодолевать какие-то сложности в семейных отношениях, делать браки гармоничными или, например, там, помогать преодолевать депрессивные состояния, и при этом к вам никогда даже в бесплатном формате никто не обращается с такими запросами, просьбами, жалобами, это означает лишь одно, что вы сейчас пребываете в некоторой иллюзии, что вы думаете, что вот вы можете это делать, или что вы, например, там эффективны в планировании, или в достижении каких-то карьерных или финансовых целей. То есть наличие определенных инструментов у вас еще не означает, что вы действительно, что вы действительно можете гарантировать такие результаты клиентам. Но если к вам люди обращаются интуитивно, по-дружески, по-приятельски, даже если они не знают о том, что вы закончили там или какое-то психологическое направление, нумерология, неважно, они к вам, если обращаются с какими-то запросами, они, значит, интуитивно понимают, что у вас есть тот ресурс, и тот инструментарий, который поможет им преодолеть. Мы все существа энергетические, мы это просто считываем. Поэтому первое, на что хочу обратить внимание, ваш офлайн Вне интернета, вне социальных сетей. Он тоже должен подтверждать, что вы являетесь специалистом хотя бы в чем-то. Не бывает такого, что вы отучились, не поработали на земле, не поработали даже с первыми бесплатными клиентами и пришли в интернет-пространство, и там просто буром пошел клиент на вас. Вы знаете, как будто это рыбы, какие-то косяк рыб, которые бездумные, бездушные, которые просто, знаете, вот ну, среагировали на ваше там какое-то объявление. Клиенты у консультантов, помогающих профессии, они все вдумчивые. Они многие делают, конечно, заявки на консультации в импульсном каком-то таком режиме. Но они еще сто раз подумают, прийти даже на бесплатную консультацию или нет. Поэтому еще раз, еще раз оставляю акценты. Где брать клиентов? Первые ваши клиенты, они все равно начинаются у вас из офлайна. Как обычно это происходит? Вы пошли в коучинговую школу, в психологическое направление, еще в какие-то методики да, для того, чтобы помогать другим людям. И первые клиенты, ну это очевидно, это ваши коллеги, это ваши сокушники, это ученики по студенческой там скамье да, или по какому-то обучающему курсу. То есть мы с этими коллегами начинаем тренироваться, начинаем отрабатывать практики. Но самым-самым первым клиентом, я сейчас возвращусь к началу эфира, является кто? вы сами. То есть, если вы сами себе не можете четко сформулировать, почему моя услуга достойна для того, чтобы о ней рассказать другому клиенту, вы сами себе здесь не верите, вот просто нет ощущения, что я сам у себя купил свою же услугу. Смысла бежать в социальные сети, делать сайт, вкладывать деньги в трафик, заказывать услуги СММщика там или сеошника, таргетолога. Вот смысла еще вообще нет понятно что у многих из вас даже здесь присутствующих может быть затягивается процесс идентификации а кто я для кого я? все-таки это абсолютно нормальные вещи было бы странно если бы мы не реагировали на эти ситуации на... на вот именно на вот эти моменты в позиционировании да и просто огульно понимали что кому для всех сейчас приду всех всех, значит, всем помогу решить их проблемы и так далее. Понятно, что у многих затягивается этот период. Для этого, ну, и существует помощь других специалистов, которые помогают сфокусировать ваши усилия и направить их уже на поиск тех клиентов, которые действительно будут видеть вас, того самого эксперта. Вот. Поэтому такое вот небольшое, да было теоретическое, так скажем, вступление для того, чтобы вы понимали, что действительно эксперты, они, ой, не эксперты, а клиенты, они есть повсюду. Они есть повсюду. И странно, если в вашем пространстве вообще нет ни одного человека, там из знакомых, кто к вам когда-то бы не обратился за помощью или, например, не воспользовался вашим предложением, даже на бесплатную сессию прийти, там, например, что-то вам помочь а, а, отработать. То есть ну, это будет, это уже первый шаг того, что вам как-то внутренне не доверяют даже теплые клиенты. Кто знает, кто понимает, что такое теплый клиент, а кто такой холодный клиент? У кого есть понимание, что есть теплые клиент, а есть холодный? Теплые клиенты – это... Это те люди, прежде всего, осознанные существа, это не какая-то серая масса, да, очень не люблю вот эти маркетинговые вещи, когда гоним трафик, там, привлекаем ЦА, ну, в профессиональной среде, конечно, мы употребляем термины трафик, и целевая аудитория, но в повседневной жизни целевая аудитория – это прежде всего человек. Это его душа, которая часто болит, которая часто некомфортно. Это человек, который в состоянии неуверенности пребывает, который в точке выбора пребывает, в ситуации какой-то безысходности. Потому что, наверное, вы согласитесь, что клиенты идут к специалистам помогающих профессий для того, чтобы им кто-то помог. И так как это люди чаще всего взрослые, то нужно понимать, что до какой критической точки дошла ситуация в жизни взрослого человека, что он прежде всего самому себе сознался, что он не справляется сам, что он сам не справляется. И поэтому он уже вынужден идти к специалисту. Зачем приходят к нам клиенты? Для того, чтобы мы помогли им преодолеть определенный, Период их жизни не самый благополучный, но почему они идут именно к нам? Потому что первое, у нас уже есть опыт преодоления подобной ситуации, здесь очень важно смотреть вот вашу экспертность, ваш вас жизненный личный путь, что у вас происходило, какие у вас преодоления, какие у вас там победы были, да, какие были действительно такие знаковые вещи, вот как Рубиконы, какие вы проходили Рубиконы в своей жизни. И клиенту интуитивно он хочет, так, если она это прошла, я хочу к ней прийти на консультацию, потому что я хочу первое сэкономить свое время. Потому что мы, у нас у всех время жизни, оно вот одно, у нас сейчас с вами один и тот же час идет, да, вот мы проживаем эти минуты вместе с вами. И клиенту точно так же, они хотят долгое проживать в каких-то страданиях, в каких-то неудовлетворительных состояниях своей жизни, они готовы прийти к помогающему специалисту и заплатить за это деньги. Заплатить за это деньги. Сейчас, кстати, ситуация вообще, когда вот к специалистам помогающих профессий в точках неуверенности, со страхами, страх будущего, страх неопределенности, там, страх каких-то заболеваний, страх остаться без работы, страх бедности, страх старости страх, я не знаю, там, ну то есть вот именно люди очень многие находятся в точке неопределенности, и скорее всего ситуация это будет дальше продолжаться еще какое-то время. Поэтому сейчас вам важно понимать, где найти ваших клиентов. Клиенты есть везде. Вопрос не где их искать, а как создавать условия, чтобы клиент о вас узнал. Условия создавать можно разными способами. И здесь я вам тоже, как маркетолог, рекомендую не держать яйца в одной корзине, а использовать чем больше, тем лучше источников получения клиентов. И прежде всего никогда не сбрасывайте со счетов свой офлайн, вот офлайн рынок там, да, теплых клиентов. Потому что именно сейчас вы можете действительно... А, приглашать на какой-то новый вид консультации. То есть первый импульс, когда мы выходим с каким-то своим продуктом, с какой-то своей новой услугой, мы все-таки транслируем его на теплых. Вот вы обратите внимание, что даже когда мы размещаем новый пост и там приглашаем на какую-то тематику, сначала нам лайки ставят или пишут нам личку именно наши самые знакомые, самые теплые, которые, может, уже у нас были, или там приятели наши, или там коллеги наши, то есть они дают первую реакцию, теплый рынок дает эту самую первую реакцию. Только потом мы видим, что увеличивается количество просмотров, не всегда лайки ставят, но просмотры увеличиваются, значит люди смотрят, читают, пригреваются к вам. Да? А в большинстве случаев, когда вы начинаете активность свою проявлять в социальных сетях, Первым эффектом является то, что к вам клиенты начинают почему-то вот из ниоткуда появляться ваши какие-то далекие, вот именно знакомые из офлайна. Этот, этот синдром, он, его можно объяснить, а можно и не объяснить, потому что, знаете, как бывает, что мы размещаем вместе со специалистами там презентационный какой-то пост или приглашение, или видеовизитку. Люди размещают, а на эту видеовизитку, например, приходят знакомые там родственники там или еще кто-то, коллеги, то есть из офлайна они увидели там и воспользовались этой ситуацией. И при этом эксперты говорят, ну вот с онлайна-то пока новых-то нет у нас клиентов, но однако же, извините, эти-то реанимировались, они пришли. То есть это можно ну, как, каким-то образом объяснить, что клиент пришел, потому что узнал там, о вашей новой трансформационной игре, о вашей новой услуге, о том, что вы, например, сейчас практикуете вот такую-то новую методику и ищете там клиентов на какую-то диагностическую консультацию. Это они теплые, они к вам и так приходят. Но совершенно необъяснимым является тот факт, что когда наши клиенты начинают активность, ну, наши эксперты начинают активность генерить в социальных сетях, из офлайна по рекомендациям по сарафанке начинают люди приходить, которые вообще вас в социальных сетях не знают. Но каким-то образом вот это пространство начинает вокруг вас нагреваться. То есть такое ощущение, что вы становитесь ярче, становитесь более понятными, более вот четко сфокусированными, сфокусированными в качестве пользы да, для клиентов. То есть это необъяснимый эффект, но он у 90% наших экспертов тоже присутствует. Я говорю про экспертов, которые обучаются у нас в студии частной практики. Поэтому прежде чем, прежде чем вы начнете предпринимать какие-то очень активные, такие прям на ваш взгляд, профессиональные такие шаги с сотрудничеством каких-то маркетологов, таргетологов, СММ-щиков и так далее дизайнеров, может быть, запомните, что любая ваша услуга, любое ваше предложение, оно сначала должно пройти тестирование в бесплатном формате. И даже если у вас клиентов в социальных сетях, хоть в друзьях не так много, все равно вы можете протестировать лояльность к вашему предложению на офлайне, то есть на тех клиентах, на тех людях, которые вас окружают. Чаще всего, каким образом это происходит, мы тоже даем эту методику, это называется методика опроса, когда мы фактически приглашаем наших клиентов или по телефонному звонку не на сессии, а приглашаем на тему какого-либо опроса. Лучше это делать вживую, не размещать опросы в социальных сетях, вот когда там да, в виде тестов там или еще что-то. Нет, мы рекомендуем все-таки делать опросы в живом формате, где мы фактически начинаем прощупывать возможность предоставления новой услуги для потенциального клиента через правильные вопросы. То есть, когда мы задаем правильные вопросы клиенту, он понимает, что у него эта ситуация, оказывается, тоже есть, и уже спокойно приходит на диагностическую консультацию, на платную консультацию. Если понимаете, что отклик, например, из 10 опрошенных клиентов, есть даже у двух, у трех, это уже хорошее начало для специалиста. Это означает, что с что-то прям выпало, это означает, что для теплого рынка, но ну, это хороший показатель, что это можно масштабировать, это уже можно масштабировать. То есть, когда за клиентами эксперты приходят в социальные сети, нам важно понимать, что масштабировать. Вот если это та услуга, которая уже в офлайне себя зарекомендовала, проверилась на свою актуальность, на свою востребованность, то здесь, конечно, ее упаковывают, ее, значит, вписывают в воронку в определенную, это или марафонная тема, или просто рекламная какая-то компания с одного баннера, определяется цепочка событийных мероприятий, то есть все, и на эту услугу уже можно настраивать трафик, соответственно, это рекламное вложение, и будут приходить типовые клиенты, но это клиенты, которые уже частично отработаны в офлайне. Поэтому, как бы, может быть, нам не хотелось получать клиентов из онлайн просто вот так по щелчку, что я заплатил деньги, и пускай ко мне приходят люди на консультации, нужно понимать, что приходят люди, что приходят живые существа, которые за нами смотрят, которые действительно за нами наблюдают и пригреваются. И а, если мы будем возвращаться к теме сегодняшнего эфира, какие вообще еще бывают да, способы привлечения, а, если это офлайн пространство, то никогда не стесняйтесь просить давать на вас рекомендацию, никогда не стесняйтесь этого делать, а, есть тоже специальная техника, когда клиент уже получил результат, вы можете ему в течение какого-то времени чуть попозже позвонить, уточнить там, какие процессы происходят у него, все ли нормально, какие инсайты дальше пришли и прочее, прочее. И сказать, что вот смотри, мне, во-первых, очень приятно, что мы с тобой вместе достигли таких результатов, прежде всего клиент должен их прям проговорить. То есть когда мы обучаем нашего клиента давать на нас рекомендацию, мы сначала должны получить подтверждение, что он действительно понимает, в чем соль, в чем был смысл услуги и, и, и в чем был результат конкретно для него. Потому что когда клиент еще это не проговаривает, где-то интуитивно как-то понимает, ну да, там с Ашпиной, Ашпина профессионал, там у нее классно все там и так далее, экспертно, но он не проговаривает полученные результаты, нам очень сложно потом клиенту сказать, вернее, ему сложно кому-то что-то предложить. А, поэтому не стесняйтесь пользоваться этой техникой, то есть просите своих успешных клиентов, с успешными кейсами, чтобы они вас рекомендовали другим людям, по их мнению, у которых происходит вот такая же подобная ситуация, подобность. Ситуация. Но есть, конечно, такие запросы, достаточно табуированные или, ну, которые, например, ну, там тема любовного треугольника, там, да или там тема перинатальных потерь, вот, с которой мы сейчас очень тоже хорошо работаем, курс новый прописались с профессиональнейшим специалистом. Поэтому здесь, конечно, клиент навряд ли будет говорить, слушай, вот у меня было так же, сходи, пожалуйста, вот туда-то. Но в любом случае с этих клиентов рекоменда... Рекоменда... обучаем их делать такие рекомендации. В следующий момент с этими клиентами мы стараемся оформить какие-то кейсы или отзывы, которые нам уже пригодятся в онлайне. То есть мы берем чей-то кейс. Там, если это анонимное, понятно, мы меняем имена там, или убираем имена. Мы пишем на этот кейс истории, мы делаем приглашения, соответственно, смотрим, а вкладывают сюда деньги в рекламное объявление или не стоит и так далее. То есть на кейсах очень много на самом деле приходит новых клиентов, потому что клиенты приходят на подобные истории, они... Они не хотят быть кошечками, на которых тренируются, они хотят быть одним из клиентов, с которыми вы работаете каждый день. То есть вот такая внутренняя потребность есть у наших клиентов, что вы настолько экспертны, что вас закрытыми глазами там, ночью разбуди, как хирурга, да, и он в темноте там аппендицит вырежет. Значит, следующее. Я говорила о том, что не пользуйтесь, там, не кладите яйца в одну корзину и не надейтесь только на интернет. Раскачивайте свое офлайн пространство не стесняйтесь организовывать какие-то коллаборации, какие-то партнерские мероприятия, сами ходите на различные женские форумы, женские игры, вот там, где тусуется ваша целевая аудитория, активничайте именно в офлайне, чтобы вас тоже знали, потому что сарафанка быстрее, чем рекламная кампания донесет ценность о вас. И смысл сарафанки в том, что люди именно рекомендуют, это теплый рынок, рекомендуют холодным, и они автоматически прогреваются. Поэтому есть возможность посещать какие-то мероприятия, какие-то форумы, общаться там, где живет ваша целевая аудитория, внедряйтесь туда. Вот Многие из вас работают, например, в теме детско родических отношений. Кто-то работает по профориентации, кто-то работает например, там по теме каких-то детских конфликтов или переходного возраста. Если ваши детки уже собственные выросли, не стесняйтесь, даю прям вам лайфхак, не стесняйтесь попроситься кому-то в родительский чат. Вот сейчас кроме социальных сетей еще очень много мессенджеров, вайбер, да? ватсап, Telegram. Кто там чем только не пользуется. И огромное количество создано вообще по всей стране различных сообществ, чатов, вот именно говорилок. Поэтому вы можете в том числе попросить свою родственницу, чтобы она как-то попросила разрешения в том числе добавить вас в родительский чат, чтобы вы... Написали свое предложение, вот, например, сейчас там актуальна тема профориентации для подростков, да? тема дистанционного образования, еще там что-то, тема конфликтов. Вы можете просто заходить в эти чаты, оставлять о себе информацию. Как визитную карточку. Любой человек, которому это нужно будет, да, он может реагировать, а, размещать, например, информацию о своих офлайн мероприятиях, о своих онлайн-консультациях. То есть не только те люди, которые в социальных сетях, но и в том числе в чатах, которые вот по месту жительства. То есть вам надо просто определяться, где, в каких чатах и как я могу в этот чат просто пролезть, да, зайти. Потому что. Чатов огромное количество, и стоит только в один зайти, такое бывает часто, что, например, мамочка, вот я мама трех детей, у меня двое старших детей, они учатся в школах, соответственно, я я нахожусь в, я являюсь участницей двух чатов сразу, то есть в одном чате у нас 32 человека, потому что там два сборных класса, и во втором чате вот девятиклассница у меня дочка, она, соответственно, там тоже около 25 родителей. Соответственно, я эту информацию могу сразу в два чата. Количество целевой аудитории, вот именно узкоспециализированной, который ваша является, автоматически становится почти, почти 60 человек, на которых вы довели свое целевое предложение. Вы можете там ссылку на свои социальные сети оставить, свой телефон, само собой, и тему, с которой вы работаете. То есть вот что это – офлайн или онлайн? Как вот этот источник сейчас мы можем правильно трактовать? В любом случае, вам рекомендую этим пользоваться, потому что это вот реально быстро быстро распространяет информацию о вас. А, так, что еще сегодня важного? Я хотела до вас донести. Может быть, какие-то у вас вопросы задавайте, задавайте. И, в принципе, мои а, полчаса времени, которые я отводила на сегодняшний вебинар, они благополучно заканчиваются. Если что-то вдруг я забыла записывайтесь на консультации, мы это дополнительно еще обсудим. Благодарю вас за время, которое вы уделили себе. Благодарю вас за те мысли, возможно, какие-то записи, которые вы сейчас фиксируете, за те инсайты, которые пришли, за те наблюдения. Благодарю вас за то, что вы есть в моем пространстве. Вот сейчас все те, кто находится в социальных сетях, это в основном мои онлайн знакомые по многим странам и городам, но в любом случае я точно так же, как и вы, сегодня общаюсь с моей целевой аудиторией там, на территории региона, в котором я проживаю, то есть одно другому абсолютно не мешает, поэтому я очень рекомендую вам не бояться, прежде всего, не бояться заявлять о себе, о своей экспертности, быть проактивным, то есть вот проактивная позиция, она и подразумевает, что вы не ждете, когда вас там пригласят, да? вы сами узнаете, спрашиваете, слушайте, девчонки, а как вот такой чат, а пригласите мне сюда, у меня есть интересное предложение какие-то подарочки можете сделать тем же, то есть смотрите, люди-то они вокруг вас есть вопрос, чтобы вы делали свои целевые предложения именно своим клиентам, то есть значительно сокращали вот ну вот это вот расстояние между вами и вашим будущим клиентам, который ждет вас, который ждет того самого сообщения в социальных сетях или в мессенджерах, которое будет понятно ему, доступно, и главное, он будет понимать, в чем ваша ценность. Если есть сложности с определением своей ценности, все приходите в студию «Эксперт» на наш курс в студии частной практики. Совсем скоро мы с Ириной Улитиной, с моим партнером, с моим учителем, с лучшим продюсером на русскоязычном пространстве, для меня, во всяком случае, будем проводить замечательную практику, мастер-класс, коллеги, который называется «Уникальность ключ к востребованности экспертов в социальных сетях». Буквально под моим видео в течение нескольких минут я размещу ссылку на регистрацию, на это бесплатное, абсолютно бесплатное трехдневное мероприятие. Кто успеет сегодня зарегистрироваться, еще получит несколько полезных видеороликов от меня и от Ирины о том, как максимально быстро, не делая лишних движений, научиться привлекать клиентов из социальных сетей на свои консультации. Рада была видеть каждого из вас. Спасибо вам за обратную связь и за время. Ваша Ольга Ашпина, Пока-пока.